Что сказано, то сказано Что сделано, то сделано Теперь понятно Каждому, кто прав, кто виноват Бесмысленно надеяться Что что-то переменится Что мы отыщем нужные слова Все ниточки оборваны Но не забудут все равно Как мы в поровну растерянность и боль Своей дорогой, упростив друг другу многое, Расходимся по жизни мы с тобой. Как все дальше будет, я не знаю, но не держи на сердце зла. Пусть каждый из нас другому пожелает самого хорошего, по-доброму, о прошлом. Вспоминать. на грусти и отчаяния Кого-то повстречаю я Кого-то встретишь ты Дела, заботы, занятость Вдруг вычеркнут из памяти Твои когда-то милые черты Другое будет радовать Другая будет рядом Но я долго буду вздрагивать Когда в толпе людской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 Сказано, то сказано, что сделано, то сделано. Нас одолели мелочи, в которых не числа. И пусть мы как-то ладили, В том одна, она дали. Я знаю, постоянно в нас жила. Что сказано, то сказано, что сделано, то сделано, что сказано, то сказано, что сделано, то сделано.